Ребята, сегодня у меня пришел Дед Мороз, будем открывать подарки. Милен, ну куда ты свою утащишь? Это ж мой. А это не твой. Интересно, что там. Какая красивая бумага. Кажется, я где-то ее замысяла. Как Дормально, это мам. открыть? Дормально. Ну, Кристина долго возилась, и они, они не богатые. Ну, поэтому давай я тебе помогу. Где-то только вот тут открывать. Давай. Да ножницами нельзя. Только тут. Давай да. я там надрежу, и она сразу откроется. Не надо, мам. Надо по одному скорую. Mm -hmm подарков ты наверное было очень хорошей девочкой. да конечно Что показать? Как, а ну давай покажем ребята какие у нас куколки попались <смех> мама а какая морская морская Пока я Вау, папа, смотри. Да. Только О, ее было. Есть. Там шок. надежда тоже попалась. Шок не леша уже. А ну что у тебя попалось? Давай посмотрим. Да. Вау, какие вот две подружки, сестрички, да? У меня попалась вот. Вот. У тебя еще попалось. Вот вот это ваше, да? Так? Кофта такая, юбка. Это наша. Нет, она. Пап, какой ты открывал? А какой или такой? Ты уверена, что э, от какой это куклы был наряд? От этой? Через голову левать, да? Ой-ой-ой Не зря у нее были ручки подняты Что там Елена нашла? Что там Доте нашла? Какой большой подарок. Нет, не надо. А что это у мамы? -то? А что это большой подарок? Это для подарке? мамы, наверное, подарок. Ой-ой-ой, Дед Мороз и меня не сможет. Ага, мама, я видела папа вчера вешал. Да? Да. Ой-ой-ой браслетик какой, как мама заказывала. прям Мама, Спасибо, а мама тебе когда-то принес. Май! Ого, это что там? Какой-то домик. Ого, кукольный дом. Вот, давайте Давайте. А как я его открываю? Да. Вот а как я да, Дома, ты тоже кукол. Да, я заказывала. Его надо зак... еще собрать. Не заказывала. Не заказывала? Мне нужно Сейчас передать э -э Лерочке вот такую Ой, ковтеночку. Ух ты. Ничего себе. Да? Давай, бери. Да? Давай, бери. Бери. Смотри, такая. Розовая, тепленькая. И с ней шарпик такой еще на 6. Круто. Давай будем мерить. А, Милену, да. скуп, а ты думаешь, не беспокойте, беспокойте, беспокойте. Мы хоть эти 2000 не находим. Да, да, да. Да, Алька. да. посмотри. Да, точно корзинка. Да, посмотрим, что у мама была, да? Точно корзина? Стекля. Ребята, вот что мне, пода... вот, что мне бабушка подарила. Такая куколка с веточкой. Можно ее соткнуть? Ребята, сейчас мы еще что-то откроем. Да, можно? Бабушка! Молодец, может у тебя лучше Ребята, если вам понравилось это видео, ставьте мне лайк, подписывайтесь на канал Свети и не пропускайте новые видео. Пока-пока!